год начинается с мандаринов, конфет, огоньков, снега и волшебной сказки. Спектаклям в честь этого доброго праздника всегда уделяют много внимания. Каждый театр начинает готовиться к Новому году заранее. Как же создаются новогодние сказки в театре? Кто дарит чудеса детям? Где можно увидеть елку, растущую с потолка оживших сказочных персонажей и настоящих Деда Мороза и Снегурочку? Новогодний спектакль увлекает юных зрителей в волшебный мир приключений, где добро побеждает зло и создает неповторимую атмосферу главного семейного праздника. Со стороны зрительского зала мы видим на сцене уже готовую красивую картинку. Но на самом деле над созданием этого волшебного мира работают десятки людей. Актеры, режиссеры, музыканты, декораторы, костюмеры, гримеры – это лишь малая часть людей, которая дарит нам возможность переместиться в другое измерение. Новогоднее волшебство начинается с театральной мастерской. Здесь на свет рождаются куклы-персонажи будущей сказки. На первый взгляд это обычная игрушка, но в руках актеров шар оживет и станет главным героем веселой сказочной истории. Для оживления кукол большое значение имеет глаза. Например, конечно, глаза, как говорится, как и у человека, это часть души, то есть виденный характер, а также и у кукол. Глаза должны быть выразительными. Но есть разные способы. Не обязательно делать огромные глаза, как у героев Диснея. В данном случае художник использует просто черные пуговки в каждом уголке театра можно увидеть необычных персонажей елочные игрушки крохотные куколки волшебницы ожившие цветы снежная королева все они узнаваемы и любимы детьми герои сказок главные помощники на сцене благодаря им в зале и происходит волшебство Довитенько. Симпатичные персонажи, искусно созданные декорации, блестящие костюмы и зеркальные миры. На сценах театров волшебную атмосферу создают еще и уникальные визуальные сценические приемы. Один из самых эффектных – зеркальное отражение. Десятки репетиций часы тренировок ушли у актеров на то, чтобы отточить это упражнение. На сцене два актера сливаются в одно целое, становятся отражением друг друга. Ведь создать волшебный мир не так уж и просто. Надо сказать, что волшебство в наше время – это вообще дело очень-очень трудоемкое. Мы много думаем, много ручками работаем, много делаем, и в конце концов даже и не знаем, получится это волшебство или не получится. Это все будет известно только, когда мы выйдем на зрителя, и когда зритель скажет так. Вот тогда чудо случилось. И действительно, чудеса на сцене случаются не просто так. Во многом артистам и режиссерам помогают произведения, которые они ставят. В далеком 1954 году, когда придумывали первые новогодние утренники, сценарий для праздничного представления писали знаменитый Лев Касиль и Сергей Михалков. Спустя 10 лет к разработке сценария «Кремлевской елки» были привлечены молодые авторы – Александр Курлянский и Эдуард Успенский. Вместо традиционного для того времени повествования о крейсере «Авроре» и подобных актуальных сюжетов они предложили путешествие пионера в страну сказок. Сейчас чем больше волшебства, тем лучше во всех театрах ставят постановки по мотивам известных сказок. «Снежная королева», «Щелкунчик», «Морозка», «12 месяцев». В ход идут произведения, в которых есть место чуду. К примеру, приключения барона Мюнхаузена, История отважного фантазера легла в основу нового новогоднего спектакля. Она способна унести зрителей в мир, где царит вымысел и доброта, где фантазия – главная сила, которая способна двигать время и совершать чудеса. В таких спектаклях используют музыкальные световые эффекты, а еще уникальные декорации, например, «Летающий дирижабль». Вот этот дирижабль, он тоже будет поднимать бароны, поднимать его надо, ой, ну так буду говорить, такой вот простой, обыденной жизнью, которой мы занимаемся все 360 дней в году, а вот пять последних новогодние ударные, мы вот как раз приподнимаемся на этом дирижабле в новогодние туда настроение, все ходим, хотим счастья, желаний, каких-то чудес, сказок. Сегодня для создания сказки в театрах используют современное оборудование. В одно мгновение сцену окутывает холод, ледяные узоры возникают просто из ниоткуда. На самом деле это иллюзия, специально созданная видеопроекция. Такой же восторг вызывает и снег на сцене, мягкий, пушистый, словно настоящий. Способов имитировать снег на празднике очень много. Чаще всего для этого используют генератор снега. Машину заряжают специальным раствором, из которого получается пена. Вентилятор раздувает ее, и она способна создать вполне правдивую картину зимы. Очень эффектно смотрится, когда э, аппарат находится... На высоте То есть подвешен к штанкету И после выключения От сети То есть в полной тишине Опускаются медленно снежинки И ложатся на сцену Эффект достигается стопроцентный. Из них создавали и в советское время. Самым простым и дешевым способом считалось использование специального мелкого конфетти, бумаги или искусственных наполнителей, которые сыпали сверху над сценой. Да, раньше новогодние спектакли не были такими эффектными часто представления проходили на улицах городов. На празднике можно было увидеть и дрессированных медведей, и скоморохов, и различных сказочных персонажей. А главный символ Нового года Дед Мороз впервые появился в Москве на Рождество в 1910 году. Однако постоянным персонажем всех новогодних торжеств он стал только при советской власти. Тогда же у него появилась спутница Снегурочка. Прообразом новогоднего волшебника принято считать сразу нескольких персонажей. Языческого колдуна Треску святого Николая Чудотворца, немецкого волшебника Старого Руприхта и сказочного русского персонажа Морозка. В театре создания образа Деда Мороза – это особый ритуал. Здесь нужно продумать каждую деталь – какая будет борода, какого цвета костюм и шапка, насколько сложен грим. Актеру, чтобы создать образ, помогаем мы гримеры, то есть мы преображаем их, их внешне. То есть с помощью усов, бород, париков, грима, вот это вот все помогает актеру создавать образ. В данном случае Дед Мороз – это, конечно, классический образ, борода огромные, усы, парик, румяные щеки, белые брови, покрытые инем. Костюм тоже важная часть образа. Богатый, расшитый камнями и мехом, он придает персонажу особый шарм. В основном Дедушка Мороз навстречу к детям выходит в синем или красном костюме. Это классический образ. Но грима и театральной одежды, конечно же, недостаточно, чтобы дети поверили в сказку. Важна и актерская игра. Ты просто уже не можешь стоять просто так. Костюм тебя сам... Поднимает выше, расправляет плечи, голос становится полувоенным, сердце наполняется добротой детям. И все очень легко. Выходишь и работаешь, любишь и руководишь. Вот и все. Новогоднее настроение создают карнавальные костюмы, игры и забавы, во время которых дети могут поближе пообщаться с героями сказок и погрузиться в невероятный мир новогоднего волшебства. Это прежде всего э, отражение э, в глазах детей э, то, что появилось это чудо, Дед Мороз, Снегурочка, которые являются олицетворением праздника, символом э, Нового года. И когда мы видим э, эти лучистые, радостные, заинтересованные глаза детишек, происходит цепная реакция. И, и просто уже очень легко и мощно Праздник начинается и продолжается бесконечно. Не стоит забывать и про главную красавицу – елку. Зажечь огоньки на ней всегда было самым долгожданным моментом праздника. А если еще и хвойное дерево появится эффектно, например, с потолка, то тут сложно будет не поверить в чудо. А стоит сказать волшебные слова, и в одно мгновение на елке загорятся сотни огней. Это ли не волшебство? Волшебство.